Доброго времени суток, дамы и господа. Это короткая история о том, как пробудители и драктиры изменили мир военного ремесла. Совсем недавно произошло огромнейшее изменение в маунт-фарме. А если точнее, то изменения произошли в фарме Боссов Пандарии, таких как Галеон, Ша, Ундаста и Налак. Шанс выпадения маунтов с них был 1 к двум тысячам. В процентном соотношении вы видите это на экране. А также ворлбосса из Дренора, Рухмар. Шанс выпадения маунта с нее был 1 к 500, Аналогично процент вы видите на экране. Теперь же шанс получения маунтов с этих 5 ворл составляет примерно 1 к сотне, то есть 1%. Серьезный апгрейд, не правда ли? Кто-то может подумать, что это жест доброй воли, но на самом деле Blizzard просто допустили большую ошибку при запуске второй фазы припатча, и им нужно было остановить бунт. Вернемся немного в прошлое. В тот момент, когда на Америке сервера вышли с техобслуживания, игроки сразу же ринулись качать драктиров и начали использовать их для фарма старых рейдов, а также разных ворлбоссов. И по удачному стечению обстоятельств они вылутывали маунтов сша и налака со стопроцентной вероятностью. Вся причина заключается в том, что маунт у пробудителей — это единственный возможный лут, и им просто не вписали таблицу добычи с мировых боссов Пандария. Спустя несколько часов был сделан хотфикс, и до европейских серверов этот баг уже не дошел. Куча негативных тем на форуме, куча негатива к драктирам, и конечно же к компании Blizzard за такой недочет. Утром 17 ноября, в четверг, появляется интересный блюпост. Была значительно повышена вероятность получения следующих средств передвижения. Седло сына Галеона, поводья небесного уникса облачного змея, поводья кобальтового доисторического дикорога, поводья грызового кобальтового облачного змея и солнечный ястреб пиков. Конечно же, у всей этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Плюсы. Первый плюс. мучение людей, у которых по 18 тысяч попыток наконец-то окончены. Второй плюс. Красивые и уникальные маунты стали доступны всем желающим, которые не стали бы фармить их без такого серьезного апгрейда. Минусы. Первый минус. На протяжении всех десяти лет эти маунты были редкими, и их наличие свидетельствовало об огромном количестве терпения у игрока. Второй минус. Ценность величайших маунтов с урлосов стала ниже, чем, например, у какого-нибудь Аннигилятора, Урзула или Инвинсибла. Конечно же, на Драконьих Островах мы можем призвать Облачного Змея, но летать он не будет поэтому в какой-то степени можно закрыть глаза на наличие того или иного змея у игрока. Летать там будут только 4 дракона, которые будут постепенно раскачиваться при сборе особых баджиков. Видео по прокачке совсем скоро появится на канале. Анализируя все ранее сказанное, могу сказать, что Близзард стремятся к уничтожению уникальности ранее редких маунтов. Быть может, пройдет время, и маунты с мифических рейдов прошлых контентов будут падать с Нормала или Героика. Время покажет. Огромное спасибо за просмотр! Не забывайте про твич-дропсы, которые возобновятся при выходе Dragonflight, то есть с 29 ноября можно будет получить при просмотре моего стрима. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки и не забывайте о ссылках в описании. До скорого!